Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. А в этом видео рассмотрим расчет барабанной моечной машины. Это видео из цикла лекций, посвященных проектированию и конструированию машин и аппаратов пищевых производств. Вначале рассмотрим основы мойки растительного сырья. Для мойки сырья используется обычно проточная или оборотная водопроводная вода. После отмочки загрязнения с поверхности сырья удаляются щетками или жидкостными струями. Из многообразия моечных машин наибольшее распространение получили лопастные, ленточные, барабанные, вибрационные, комбинированные, элеваторные, щеточные и другие. Выбор моечной машины – определяется структурно-механическими и прочностными свойствами растительного сырья, а также характером и количеством загрязнений на поверхности сырья. Мойку растительного сырья производят погружением в воду от мочка, ополаскиванием струями воды из насадок, использованием щеточных устройств активным перемешиванием. В большинстве моечных машин применяют комбинацию перечисленных Способов. Мойка предусматривает удаление с поверхности сырья остатков земли, песка, посторонних, тяжелых и легких примесей, таких как камни, листья, ветки, солома. Для каждого вида растительного сырья требуется своя моечная машина. Рассмотрим принцип действия и устройство барабанной моечной машины. Мойка в барабанных моечных машинах осуществляется при вращении барабана путем интенсивного перемешивания среды о по поверхность воды. Эффективность процесса мойки определяется соотношением сил, действующих на сырье, находящееся в барабане. При малом числе оборотов барабана сырье располагается в нижней его части. С увеличением числа Оборотов барабана возрастает угол подъема сырья в гладких барабанах. И чем число оборотов больше, тем выше подъем, отрыв и высота угла падения. С увеличением угла подъема эффективность мойки сырья улучшается. В результате лучшего перемешивания и большей высоты падения сырья. Однако при значительном числе оборотов барабана может наступить такой момент, когда центробежная сила превысит силу тяжести. И сырье в течение всего оборота будет прижато к стенке барабана. И процесс мойки будет нарушен. Барабан может быть цилиндрическим, коническим, горизонтальным или наклонным. Непрерывно действующие машины изготавливаются с наклонным или горизонтальным барабаном. В первом случае сырье продвигается вдоль барабана благодаря наклону. Во втором – с помощью спирали или спиральных насадок, приваренных к внутренней поверхности барабана, если он цилиндрический, либо за счет конусности. Расчет сил действующих на барабан, его ободы и ролики представлен в отдельном видео. Посмотреть которое вы можете, перейдя по ссылке в описании или в подсказке. Однако продолжим. Барабанная моечная машина предназначена для мойки твердых плодов и овощей, корнеплодов, груш, яблок и так далее. Она состоит из каркаса 11 с укрепленным на нем ванной 12, которая разделена перегородкой на две части. В каждой части ванны... Размещено по барабану 2 и 3, которые одинаковы по длине и диаметру. За барабаном 3 расположен третий барабан. Все три барабана приводятся во вращательное движение, общим валом 7. Первые два барабана предназначены для отмочки и отделения загрязнений. На поверхности этих барабанов имеются щели, через которые проходят загрязнения и осаждаются на дне ванны. Загрязнения удаляются из машины через люк. Третий барабан предназначен для чистового ополаскивания водой, для чего снабжен душевым устройством, а его поверхность перфорирована. Привод машины осуществляется от мотор-редуктора 5 через цепную передачу 6. Вода в душевое устройство подается через запорный магнитный вентиль 8, сблокированный с приводным электродвигателем. Сырье в машины подается через приемный лоток 1, из него поступает барабан 2, а затем лопастями перебрасывается сначала в барабан 3, а из него специальным ковшом в барабан 4. Промытое сырье выгружается из машины через лоток. Далее в этом видео я представлю вам примерный расчет барабанной моечной машины и методику такого расчета. Задание. Выполним расчет непрерывно действующей барабанной моечной машины, если заданный диаметр барабана D большое M и длина барабана L большое также в метрах и вид перерабатываемого сырья. Наименьшее число оборотов, при котором сырье, находящееся в барабане, не отрываясь от его стенок, начнет вращаться вместе с ним, называется критическим числом оборота барабана. И для гладкого барабана находится по формуле, представленной на слайде. Рабочее число оборотов барабана у моечной машины меньше критического и определяется по формуле, представленной на слайде. При этом Φb это опытный коэффициент, который Находится в диапазоне от 2 десятых до 0,26. Этот опытный коэффициент позволяет пересчитывать критическое число оборотов барабана в моечной машине, которое мы нашли ранее, в рабочее число оборотов барабана, при котором не происходит прилипание продукта к стенкам барабана. Производительность барабанной моечной машины Q в килограммах в секунду определяема по уравнению непрерывности потока, представленному на слайде. В формулу производительности входят такие параметры, как площадь поверхности барабана и скорость поступательного движения сырья вдоль барабана, которую мы найдем по формулам, представленным на слайде. При этом в формуле скорости поступательного движения сырья вдоль барабана включены следующие параметры. Это угол наклона барабана бета, который мы выбираем в диапазоне от 2 до 3 градусов Цельсия. Каштрих, коэффициент, учитывающий унос сырья водой и подъем сырья на высоту меньшую диаметра барабана. Каштрих выбирается из диапазона от полутора до двух. Фиштрих — это коэффициент заполнения или использования сечения барабана. фи -штрих выбирается в диапазоне от двух до семи сотых. И Ро-С – это насыпная плотность сырья в килограммах на метр в кубе, которая выбирается по таблицам. И в конце мы делаем расчет мощности электродвигателя барабанной моечной машине по формуле представленной на слайде. В этом видео мы рассмотрели расчет барабанной моечной машины. На этом канале вы найдете другие видео, посвященные оборудованию пищевого производства и машинно-аппаратурным схемам линий производства пищевой продукции. Вы можете посмотреть эти видео, пройдя по ссылкам в описании, а также зайдя на канал и нажав на вкладку видео. Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик уведомления, а в колокольчике уведомления все уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео.